Мужики, всем доброе утро, потому что для меня это утро было действительно добрым. а Я захожу в Телеграм, мне мой друг, огромное тебе спасибо, написал, что анонсировано Counter-Strike 2. И я сейчас хочу сделать обзор на вот эту всю историю, что это вообще такое, что поменяется. Я честно, после того, как увидел сообщение, думал зайду и мы откроем новые кейсики. Но не тут-то было, просто анонсировали КС-2. В любом случае, это интересно посмотреть, запись идет, это будет без монтажа, потому что я хочу как можно скорее выпустить ролик. Да, и сейчас на эту всю историю будем с вами смотреть. Блин, я честно, ну я надеялся, что сегодня будут кейсики, что мы что-нибудь подкрываем. Ладно, поехали. Кстати, у этого ролика есть спонсор, конечно, куда без него. Builder, сайт, на котором можно найти кейс за 10 и за 1 миллион рублей. А также там есть барабан, в котором можно выиграть 100 умней. А, и ножи, и инчатки. Причем вы этот барабан можете два раза прокрутить. По промику NewCast. Все это будет в прикрепе. Спонсору спасибо. Ну, без него не было бы открытий в Counter-Strike. И самое что крутое, у вас есть офигенный, самый крутой промик на плюс 40% к лимонину. Это промо, которое они дают только моему каналу. Также не ЮКС, это все будет в прикрепе, но, блин, как минимум кейс за 10 миллионов умней, можно заценить. И также кейс при пополнении от полу миллиона рублей. Все это есть на сайте WildRob. Ссылочка в прикрепе, огромное спасибо, кто перейдет и поддержит. Ну и лайки под этот ролик можете поставить. Все, поехали, WildRob, спасибо, команда, привет. Counter-Strike 2, ограниченный тест. Но лучше бы барабан покрутили и, собственно, 100 тысяч рублей забрали, ну ладно. Новая эра Counter-Strike начинается этим летом. Кстати, читать я не умею вообще. Я отучился 11 классов, и на этом все. Ну, прям вообще, все, поэтому если что, извиняйте. Запись идет, погнали. Новая эра Counter-Strike начинается этим летом. Counter-Strike 2 это крупнейший технический скачок в истории серии, обеспечивающий игру новыми возможностями и контентом на годы вперед. Кейсы, добавьте! Добавьте кейсы! Я хочу подкрывать, ну ладно. Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь Counter-Strike 2 начинается сегодня с ограниченного теста. Тестирование, доступно избранным игрокам в CSGO, позволит оценить возможности CS2 и выбрать... Блин, фу, а? И выправить недочеты перед глобальным выпуском. CS2 это бесплатное училище... Доброе утро, Стас, мужики, извините Училище, училище Это бесплатное улучшение CSGO, которое выйдет этим летом Там, кстати, везде этим летом написано Так что готовьте снаряжение Оттачивайте свое мастерство и готовьтесь к грядущему Читать дальше, чтобы узнать о некоторых особенностях ограниченного теста Понятно, читаем а, Далее Отзывчивый дым Вау Что это, посмотреть можно? Так, я прожму на паузу, посмотрю, что там так, мужики, я, пожалуй, сделал вот так. Просто я боюсь авторских прав всей истории. Короче, дымовые гранаты представляют объемные объекты, живущие полноценной жизнью. А Теперь игроки видят один и тот же дым. Кстати, очень круто он выглядит, ладно. А сам он взаимодействует с окружением. Mm -hmm. Ну, короче, реально крутой дым. Ну, что вы дальше смотреть? Ну, дым как дым. Заполняет полностью пространство! Ладно, можно было и посмотреть. Прошить можно пулями или гранатами. Блин, прикольно. Я просто сижу, молчу и смотрю. Окей. Окей, прикольно. Прикольно. Хорошо. За что вот а, меня, знаешь, больше всего там впечатлило, что он кинул смоук и там типа все пространство, как они сказали, заполнено. Это было прикольно. Ладно. Новые правила игры. Для дымовых гранат теперь используются динамические объемные частицы, которые взаимодействуют с окружением и реагируют на свет, выстрела взрыва. Но это прикольно, окей. Игровой процесс. Новый эффект дыма взаимодействует с другими элементами игры, открывая простор для новых тактик. Пуль и гранаты разгоняют дым, расширяя завесу или ненадолго зарассеивая ее. Слушай, ну, можно в принципе видосы не смотреть, здесь это все понятно. Естественное заполнение пространства. Так, давай-ка мы что так вот сделаем, чтобы все видели. Вот. Естественное заполнение пространства, уже об этом поговорили. Реакция на освещение. Частицы дыма работают с единой системой освещения, из-за чего реалистичнее влияют на свет и цвет. Блин, ну это классно выглядит, это прям офигенно, конечно. Просто сижу, смотрю залипаю. Ладно, идем дальше. Движение за пределами секрета. Мы все будем читать, потому что ролики, я понял, смысла смотреть нет, и я боюсь АП. Глаза вас не обманывают. Передвижение, стрельба и броски больше не зависят от частоты обновления сервера. Подтиковая структура, основа Counter-Strike 2. Раньше, раньше серверы рассчитывали изменения на карте лишь с определенными интервалами, тиками. Новая же архитектура позволяет серверу CS2 мгновенно узнавать, что вы сделали шаг, совершили выстрел, что вы сделали шаг, совершили выстрел или бросили гранат. Я просто реально проснулся и сижу втыкаю. А в такая. Результ... Да блин, это ролик с косяками, но я хочу первым дублем залить. В результате и движение, и стрельба стали более отзывчивыми, а гранаты всегда летят по одинаковой траектории. Угу, круто. А я скажу честно, я не как игрок в CS GO. Я даже не то, что не как про, я вообще не играю в CS Для меня это... Ну, типа, вот дым я посмотрел, прикольно, да? Ну, типа, текарейт я без картинки не пойму. Ладненько. Дальше. Мир вокруг на новом уровне. Смотрим. Четче, ярче, лучше. Свежий взгляд на карты... На карты... На карты? На карты. Дополненные или воссозданные с нуля. Воссозданные с нуля эти карты мы переработали полностью, используя все новые инструменты Source 2 и технологии рендеринга. Так, давай посмотрим. Длина точки А, допустим. CS 2, CS GO. Так, ну это вот так выглядит CS GO. Ну тоже неплохо, кстати, после 1.6-то. А если мы посмотрим... Вау. Они, перерис... Они сделали по-другому вот эту вот историю. Ну типа... Ну вот, честно, пока-то так особо и незаметно. Не ну вот, для вас заметно, да. Скажете, вау. Кстати, вау, да, тени появились прикольные. Ну, ну, типа... Ну вот, я пока не вижу именно вот здесь. Давай посмотрим нижние туннели. Так, это CS GO. Это CS 2. Ну, вот честно, вот так я лично смотрю. И для меня это, ну, просто как... Как новая карта выглядит. Ну, честно... Ну, типа, это нужно, вот такие вот моменты конкретно нужно смотреть, играя в игру. Потому что, ну, типа так, это, ну, новая карта. Я... Просто, как же... Эти карты мы переработали полностью, используя все новые инструменты Source 2 и технологии рендеринга. Они их просто переработали. Ну, конкретно там вау, качество графика я не вижу. Я вижу, ну да, новая карта, как, в принципе, я и говорил. Но это надо будет смотреть в игре. То есть все карты будут обновлены. Я понял. Так, идем дальше. Напомню, что я смотрю со стороны вообще просто человека, который заходит в CSGO раз в год, чтобы так. Ну, немного почилить и посмотреть, что как. Вот. Я смотрю обновление именно с этой точки зрения. Поэтому про игроки, пожалуйста, смотрите сами. Дальше. У улучшенные. Улучшенные. Больше ничего нет, просто улучшенные. А, эти карты используют новое освещение Source 2, включая физические достоверные системы рендеринга, создающие реалистичные текстуры света Пример карты нюк. Так, CS 2. Угу, ну, освещение, да, вижу блики. Какие-то добавились, окей, рампа. Ну, блики, окей, добавились блики. Полностью перерисованная карта, то есть она стала, опять же, светлее. Вот, вот здесь интересно. Слушай, ну она прям ярче-ярче. Вот это прикольно. Типа, она прям ярче-ярче такая стала. Знаешь, если до этого была мрачная, Но ну, окей. Здесь посмотрели, посмотрим, все. Раз нам дают такую возможность. CS GO и CS. Короче, стало реально ну, ярче. Насчет реалистичности. Стало ли это реалистичней? Ну, типа, ну, возможно. Кстати, да, стены, как вот в школах, знаешь, делают. Но вообще, почему-то мне, мне напомнил это Team Fortress. Но не знаю, почему. Ну, как-то ярко. Ладно. Эталонные. Классические карты с выверенной основой, где игроки смогут оценить разницу в геймплее между CSGO и CS2. Освещение и читаемость модели улучшены, но сильных изменений на карты, карты не претерпели. Но, опять же, все стало вот освещение. Да, все действительно стало светлее, мы с тобой это видим. Но не знаю почему, но как-то меня это прям... Ну почему-то мне, это, знаешь, кажется, как Team Fortress 2. Нет, Team Fortress? Ну, не знаю. Это, это лично мое мнение. Инструменты Source 2. Инструментарий Source 2 и функ функции рендеринга будут доступны создателям карты сообщества, чтобы творить, экспериментировать и тестировать было проще. Также скоро в рамках теста будет доступна мастерская для предметов. Вот мастерская для предметов это самое крутое, по-моему. Ну, типа, на ну, серьезно. Ну, это, ну типа... Это, это же, это, это просто предмет или скины именно? Мне интересно, как будут выглядеть новые скины. Вот это, ну вот, реально. Я хочу посмотреть, как будут выглядеть новые скины. Вот! Ес! Yes! Есть! Yes! Это оно, то, что мне надо. Все ваши предметы из CSGO не просто останутся при вас в Counter-Strike 2, но и станут красивее, красивее. Я не учился... В школе а Благодаря тому, как Срус 2 работает С освещениями и материалами Игра не только поддерживает прежние раскраски Но и задействует для некоторых Из них новые модели высокого качества Так, а можно посмотреть на что-нибудь? Ножи Ну, я может не вижу Ну, типа, ну Ну все то же самое, не? Но это надо будет смотреть в игре То есть вот так это особо и не увидишь Ну, типа, может чуть-чуть есть изменения Но их реально слабо видно как по мне, я вообще ничего не вижу. Надо, надо будет в игре смотреть. Эффекты вожди. Обновленные визуальные эффекты везде. От интерфейса до геймплея. В CS2 улучшены все визуальные эффекты. Используя новую систему освещения и частиц Source 2. Мы создали новый вид и поведение воды. Взрывов, огня, вспышек от выстрела. Попадания, рассечения воздуха пулями и не только. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. ой. крович то сколько. Ой, сколько кровища-то. Так, ну вот они эффекты показали. Ага. А, ну типа стреляешь в спину, да, идет от спины. Стреляешь а, в переднюю часть, идет в спину. Прикольно. Хорошо, ну прикольно, реалистичность, да. Игровые элементы. Блин, это реально круто выглядит. Игровые элементы. В CS 2 ключевые визуальные элементы стремятся передать игроку как можно больше информации. Место попадания пуль видно издалека, а пятна крови совпадают с направлением выстрела и высыхают со временем. А, ну вот они и показывают. Блин, прикольно. Угу. Идем дальше. Эффекты оружия. Узрите полностью обновленные взрывы, огонь, свечение бомбы и прочее Используя все возможности Сурс 2 и современных компов Мы сделали эффекты окружения в КС-2 красивее и логичнее Посмотрим, как летит у нас а, баночка Ну-ка Ну, типа, ну не знаю, мне вот это не зашло, сразу Вот почему-то мне это не особо понравилось Ну, типа, молотов такое Ой-ой-ой, а бомба-то шикарненькая Прямо как этот, как фейерверк так начинает блестеть. Ну, Молотов, кстати, классно выглядит. То есть, прям окей. Но Огонь сам мне не понравился. Ну да, типа, ну не знаю, мне как-то Огонь не зашел. Ладно. Улучшение интерфейса. Помимо прочего, полностью переделанный интерфейс добавляет в КС-2 визуальные эффекты состояния игрока. Улучшения нужны не просто для красоты, они а, переделают... Важную игровую информацию. Передают важную игровую информацию. Слушай, ну вот эти штуки прикольные. Я как ворона, да, то есть я на все золотое тянусь. И мне, вернее, все золотое нравится. И когда вот что-то вот такое, это... Ну, опять же, для меня это как в Battlefield. Ну, типа, это прикольно. Вот такие вот все обводочки там, вылезающие какие-то оповещения. Мне это нравится. Так, точный звук. Улучшен, сбалансирован, выровнен. Звуки для CS2 были переработаны. Теперь они лучше. Передают окружение, более различий более различимые и дают больше информации. Мы также проработали над их балансом. Они поработали, чтобы игра звучала как можно приятнее. Но это, опять же, нужно будет слушать. И это еще не все! Ограниченный тест позволит оценить лишь часть возможностей CS2, чтобы мы решили основные проблемы к лету. Но вас ждет многое другое в ближайшие месяцы. Мы предоставим CS2 о всех подробностях скорее бы! Молодцы! Молодцы! Прикольно. Нет, на самом деле это очень круто, потому как а, все ждали CS2. Вот вообще все, и я даже не играю в Counter-Strike, я ждал CS2. Ну, то есть, потому что это хайпанет. Но сейчас, конечно, есть бета-тест, да, уже можно на него записываться. Я в эти ряды не попаду, потому что я не играю, к сожалению или к счастью. Но то, что я увидел, я сделал обзор именно со стороны того человека, который... Ну, не прям, что задротит в CSGO. Ну, серьезно, я могу поиграть раз в год. Ну, типа, вот, вот прям такое. И все вот это вот вы увидели с моей точки зрения. Опять же, если вам нужно мнение человека, который играет, вам не сюда. Да, я больше по скинам. Ну, и все же мне интересно именно часть со скинами. Вот то, что я увидел здесь, я не увидел ничего. Ну, типа, показали скины, да. Как они особо изменены, не видно. Ну, вот, ну, это, это лично, как по мне. Вот, поэтому такая история. Ребят, КС-2, э, мы с вами по-прежнему ждем новых кейсов, новых операций. Хех, ну, всё, хочу пооткрывать, да. А пишите ваше мнение в комментариях по поводу этого. Спасибо за лайки и поддержку. Вот такой получился обзор. Он был косячный. Он был э, с дефектами моей речи. Он был с усатым человеком. Но это прикольно, я хочу это залить. Я не буду перезаписывать и залью так, как получилось. Как по мне, получилось прикольно. Такая живая манера. Тем более, у меня доброе утро. Можно мне просить какие-то моменты. Всем огромное еще раз спасибо. Ребят, ну, я вас всех поздравляю. Мы действительно долго ждали. КС-2. И это значит, что будет интереснее даже кейсы открывать. Я, наде... вот, и я надеюсь, что они переработают ну, типа систему кейсов. Что можно будет открывать там 2, 3, что-нибудь такое. Вот. Ну, я это хочу видеть. Это мое мнение. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Поздравляю с добрым утром. Остановить запись. Раз, два, три.